Приграничная вода это тончайший приграничный слой, который примыкает слой воды, который примыкает к плотным объектам, буквально до 300 микрон. Вот такая пленочка, которая определенным образом формируется на плотных поверхностях, на кристаллических поверхностях, имеющих преимущественно кристаллическую структуру, и так или иначе повторяет эту кристаллическую структуру вот в этом тонком объемном слое. Ну, не, не, не просто так повторяет, вода это динамическая среда, поэтому там все гораздо сложнее, но тем не менее. И эта вода с помощью специальных методик, Сергей Евгеньевич Поснов делает продукт из этой воды, она собирается, отбирается вот из этого слоя, упаковывается в маленькие флакончики и в дальнейшем используется для того, чтобы воздействовать, на воду пограничного слоя внутри нашего организма, корректировать эту воду, корректировать физический параметр буферной среды внутри наших клеток и во внеклеточном пространстве. Солнечная вода это объемная вода то есть это антипод. Есть пограничная вода, приповерхностная, есть объемная вода. Солнечная вода – это объемная вода, то есть это питьевая вода, которую мы пьем в достаточно больших количествах, ну, в среднем 200, 250, 300 мл в день рекомендуется использовать солнечную воду, хотя схемы есть разные. Я в отдельной лекции в ближайшее время, конечно, расскажу. То есть там есть схема подготовки разгона, так называемая, для того, чтобы поднять энергетический потенциал организма определенное время, определенную продолжительность. Во времени мы пьем эту воду в режиме такого достаточно большого потребления Для того, чтобы поднять энергетику А дальше поддерживающий режим Но тем не менее, это объемная вода И она пьется вот стопочками, стаканчиками Такими достаточно объемными дозировками Поэтому с пограничной водой уже здесь серьезные разницы. Дальше, что я хотел вам сказать Солнечная вода имеет два принципиальных свойства, которые нам важны при использовании этого продукта. Первое свойство солнечной воды то, что она является очень качественным, высококачественным детоксикантом. Дело в том, что солнечная вода имеет высочайшую чистоту, специальная многостадийная очистка с помощью специальных приборов, которые нагревают, охлаждают эту воду, отбирают различные фракции этой воды, устраняют тяжелую воду, ну, нормируют, скажем так, да, по дейтерию, по тритию. Ну сейчас пока забегать не буду вперед, это отдельная тема, но пока просто, чтобы вы представляли. Соответственно, она очищена во много-много-много раз э, сильнее, чем просто дистиллированная вода. Вы знаете, что дистиллят уже является э, продуктом, который э, серьезным образом вымывает из организма и токсины, и различные э, другие компоненты. Поэтому нельзя дистиллированную пить, э, воду пить э, регулярно и длительное время. То же самое относится, конечно же, и к солнечной воде. И поэтому не рассматривать этот продукт как продукт а, постоянного использования всю жизнь. Есть определенная схема, как правильно а, к этому продукту подобраться и как правильно на наш организм повоздействовать. Итак, это мощный детокс-эффект и серьезнейшее очищение организма а не только на уровне латентных депо, латентных резервуаров, межклеточной жидкости, да, жировой ткани. Жировая наша ткань тоже гидратированная поэтому ее можно очищать с помощью а, а, растворителя, такого как вода хотя не, многим, не для многих это является очевидным. И поэтому на солнечной воде можно получать эффекты похудения, устранения лишних, отек, лиш, лишних отеков и эффекты улучшения стройности фигуры. Соответственно, есть еще косметологические схемы использования солнечной воды. но опять об этом мы будем говорить в отдельных, конечно же, лекциях и на отдельных мероприятиях. И второе свойство солнечной воды, вот этой объемной питьевой воды, это повышение внутренней энергии организма. Когда вам говорят о том, что некие электроны перебегают из одного места в другой, конечно, это такое обывательское сравнение для того, чтобы упростить процесс рассказа и процесс описания этого продукта. Все гораздо сложнее и интереснее происходит при использовании этого продукта. Но, тем не менее, наши клетки действительно имеют определенный заряд, электрический заряд, который с возрастом, со временем снижается, и при определенных пороговых значениях этого заряда мы начинаем приобретать различный букет хронических заболеваний, а когда он заваливается ниже нижнего порога, соответственно, организм получает склонность к конкопроцессам. И в дальнейшем заваливается рано или поздно в эту патологию. Вы знаете, что любой э, живой организм на этой планете Земля, если э, абсолютно имеет абсолютное здоровье и очень долго живет, рано или поздно все равно получит онкологический процесс. И это в том числе связано с потерей энергетики клеток с возрастом. Так вот эту энергетику клеток можно восполнять не пищевым путем. С помощью как раз солнечной воды. И поэтому этот продукт я рекомендовал бы в первую очередь использовать как терапевтический продукт, как в терапевтических схемах, в первую очередь людям, имеющим склонность вот к таким онкообразованиям, людям с различными опухолевыми патологиями. А в плане профилактического продукта он показан, конечно, любому человеку для того, чтобы поднять общий энергетический баланс, общий тонус, общий ресурс чтобы наш организм заново заработал в полную силу, эффективно. И вот эта регуляторная машинка, а мы являемся очень серьезной саморегулирующейся системой адаптивной, открытой, чтобы вот эта регуляторная машинка заработала в полную мощь. То есть солнечная вода фактически... А. Нас очень хорошо очищает, если ее использовать по правильной схеме. И. Б. Позволяет включить источник энергии, который наш организм заново запускает на полноценную работу и защищает нас от скатывания в онкологические ситуации.